Всем привет! С вами Ольга Дьяченко и канал Ближе к телу. Друзья, сегодня я с вами хочу поговорить вот о чем. Как найти идеальную длину для юбки или платья? Скоро весна. Ну, знаете, многие женщины и зимой носят и юбки, и платья. И иногда мы сталкиваемся с такой проблемой, когда стоишь перед зеркалом и не можешь определиться с правильной, я бы даже сказала, с идеальной длиной юбки или платья. Можно все это делать на глаз. То есть смотреть на себя, закалывать эту длину на примерке и смотреть, нравится, не нравится. То есть ну, выбирать визуально какие-то вот эти пропорции и нужную длину. А можно поступить научным способом и методом. И поэтому я сейчас поделюсь с вами некоторыми фишками, о которых я знаю. А вы... Пожалуйста, если сможете их применить на практике, пишите в комментариях, а может быть кто-то уже этим пользуется, пишите свои отзывы и обсудим вот эту тему. Итак, юбки бывают разной длины, мини, супер мини, миди, макси. Юбки вообще в пол. И самая классическая юбка это юбка по колено. Итак, для того, чтобы определить правильную длину юбки по колено, мы должны свой рост умножить на коэффициент. Коэффициент для такой длины 0,35. То есть свой рост умножаем на 0,35. Например, если мой рост 1,65 м. Я умножаю его на коэффициент 0,35 и получаю цифру 57,7, то есть 57 сантиметров, ну с половиной, да. Это идеальная длина юбки по колено для моего роста. Дальше для тех, кто, ну, допустим, дамы помоложе или у тех, кого отличные ноги которые можно показать от этой длины можно отнять 3 сантиметра то есть чуть-чуть вот оголить коленную чашечку то есть тогда длина вот для моего роста который я брала в примере получается сколько там 54 с половиной сантиметра или для дам постарше или для тех кто не хочет оголять колено мы к Этой длине, которую мы с вами вывели по формуле, прибавляем 3 сантиметра. И получается вот такая вот плюс-минус идеальная длина юбки или платья по колено. Дальше способ определения длины для юбки мини. Вы должны встать ровно, прямо и опустить руки. Там, где средний палец вашей руки касается бедра в спокойном ровном состоянии, там и есть вот эта точка, Длины юбки мини. Ну, в принципе, вот я сейчас не могу отодвинуть стол, но я проверю: вот у меня юбка плотно сидит на талии. Она у меня мини из кожи заменителя. Я в спокойном состоянии опускаю руки и чувствую, что да, средний палец, я не знаю, оператор выхватил меня? Выхватил. Средний палец моей руки как раз ровно. По длине. То есть я визуально, естественно, подобрала а, длину вот этой моей юбки, любимой, которую я ношу уже не один год. А, и она мне нравится, когда я смотрю на себя в зеркало, да, все получается, что у меня все совпадает с научным подходом. Итак, раз уж мы заговорили про коэффициенты, а, которые мы можем применить, да, к, относительно своего роста. Есть еще коэффициенты для других длин. Итак, значит, для юбки по колено это коэффициент 0,35, для юбки супер мини это коэффициент 0,18, то есть мы свой рост умножаем на нужный коэффициент. Для юбки мини коэффициент это 0,26 для юбки миди мы умножаем свой рост на 0,5, 0,5, для юбки по колено 0,35, как я уже говорила выше, и для юбки макси и очень длинной юбки, почти что в пол, коэффициент 0,5 и где-то 0,6, 0,6-0,62. Вот эти вот цифры, замеры меры были выявлены уже опытным путем, пожалуйста, пользуйтесь и пишите в комментариях, как у вас совпадает или нет. И еще один старый проверенный способ, как определить наиболее оптимальную длину юбки, которая подходит именно вам. Вы должны встать перед зеркалом, прямо соединив вместе ноги. И там, где ноги соприкасаются коленками, голенями и ступнями, образуются просветы ну, у многих. Либо там все три просвета будет, либо два, и середина Середина каждого просвета это и есть, ну, считается самым подходящим местом для низа юбки. Вот и все, что я хотела рассказать сегодня вам на данном уроке. Пишите, пожалуйста, свои отзывы в комментариях, помогают ли вам вот такие лайфхаки, советы и как вы. Сами определяете идеальную длину юбки или платья. А с вами была Ольга Дьяченко и канал Ближе к телу. До встречи на следующих уроках. И напоминаю, не забывайте подписываться на мой канал, потому что скоро, совсем скоро, нас уже будет 100 тысяч, и мы получим серебряную кнопку YouTube и разыграем среди наших подписчиков замечательные призы.